Товар мой, верни. Товары Я взял нет. его с полки, это мой товар. Давай, давай. Вам сказали, без маски не обслуживаться. Фарвалан? Что ты меня снимаешь? Фамилию представляешь. Приветствую, дорогие друзья. Оказывается, чиновники тоже смотрят YouTube. Думаете, для чего? А для того, чтобы отслеживать действия нормальных людей, чтобы потом этим нормальным действиям противодействовать, Каламбур какой-то совсем недавним прошлым, если не пробивали чек, люди просто оставляли деньги и забирали товар. Это потом пробить, а Это ваш проблема пробивать, мы же предлагаем. Но я не могу это пробить, продажим, что у меня страх. Продажим продажим. Вы будете пробивать, пока или мы пойдем? Мы деньги вам положили, вот 105 рублей. Не будет, я не все пойдем. Так вот сейчас продавалкам раздали методички о том, что им нужно выхватить его у человека, в смысле товар, и спрятать под пол или еще куда. Ну а это уже попахивает открытым хищением и воровством. Ну что же, будем наказывать этих воровок. Оператор 112, я не вас. Алло, здравствуйте, заявление можно оставить? Мвд. А что у вас случилось? А, кража товара. В магазине? Да, да. Как магазин называется? Мегамарт Черноисточенская 49. Черноисточинская. Черноисточинская 49, да? Да, да. Вы сотрудник? Нет, покупатель. Кто, кем вы, вы являетесь? Покупатель. И вы заявляете о краше? Да, да. А почему не сотрудники продвигают заряд? Да, сотрудники у меня товар своровали. Вы как покупатель у вас сотрудники в Мегабарке своровали товар? Да, я взял его с полки с этого момента по гражданскому кодексу товар считается мой. Я подошел на кассу, сначала один кассир Выхватила у меня товар и убрала его под стол к себе. Своровала у меня товар, мой товар, понимаете? Затем А, не знаю, ничем пока, ничем пока. Затем я повторно взял тот же товар, пошел уже к другому кассиру. кассиру выхватила у меня товар и убрала под стол, также своровала мой товар. Понимаете, по гражданскому кодексу, когда товар я взял с полки, он мой считается. Пожалуйста. Игна, и вниз. Владимирович, Ильич, да? Да. Контактный номер телефона ваш на 3398. Да, да. Проживайте оттязки 15. Я приняла звонок передаю в полицию. Имя, фамилия, отчество. Здравствуйте. все на бенче. Я хочу, чтобы вы языком комплект На Набейчи у меня все, пожалуйста. Вы же снимаете. Товар мой, верните, пожалуйста. Что случилось? Товар не возвращает отказ в обслуживании. Маску не обсуждаю. Отказ в обслуживании. Без маски не обслуживаете. Мы будем стоять. же Так вы верните мой товар. Вы почему мне это там без очереди обслуживаете? Почему без очереди? Без очереди я первый стоял в очереди. Мужчина, вызывайте медицинский. В очереди я стоял Мужчины. первый. Поиск вызывайте спрашивать. Мой товар верните. Это не ваш товар. Это мой товар. Я его взял с полки. Вы Значит, его уже не мой. Значит, я уже оферту акцептовал. Полицию вызывайте. Вам надо вызывать. Без маски можно ходить детям. Можно? Я говорю, без маски не обслуживаю. Какая разница? Большая разница. Обслуживать будете, нет? Ну представляйтесь тогда. На кого жалко? Ну и что может не снимется? У меня все написано на Бэджи. Бэдж что ли? Для... Штраф будет, то че тут бейджик? Словами бэджи говорите? словами. для какой цели одевается? Как Говорите словами. Я словами говорите мне, кто такая? Голос не повышайте. Бэдж, а ты, ты на меня чего? не повышай, иди работай. Так что прежде чем пиздец, ебло побереги. Давай. Да, давай. Вам сказали без маски не обслуживать. Ты втираешь да, мне какую-то дичь. Что, что ты мне снимаешь? Фамилию, представляйся. Вовка Пупкин, блядь. Давайте мне товар мой. Деньги, товар да. мой, видео давайте. Видео Причем тут маска? Обслуживать Масочный будете или нет? Режим, магазин, ну и что мне по ваше видеонаблюдение? Товар мой отдайте, потом вы наблю... а, Оплатите? Я Пошли. платил вот деньги. Товар-то мой отдайте. Я вам еще раз хочу. Ну отдайте товар. Я не могу вам отдать, его надо ну я пойду новый, что ли, возьму с этой, с полки. <свист> Это воровство уже считается. Взяли мою... вот. Вы мой товар взяли Я у вас его не воровала или что? Вы оплатили? Мой товар, вот я оплачиваю. Без маски нет обслуживают мужчина. Какая мне разница, что у вас Вы полиции будете рассказывать, какая вам разница. Давайте мне мой товар. У вас полмагазина без маски. Что вы мне тут рассказываете? Вон стоит, видите продавец? Какой продавец? Ваш продавец какой? Вон оберните. Вон застойка МТС. Это Они не наш сотрудник. Ну, какая разница вон у вас тут подходит? Большая входит. разница. Большая Товар мне верните мой. Да, да, влевит, вам не, начал можно... рассказать, я вам расскажу. Ковар мне мой верните. Представляться будете, нет. Я вам сказала, все на бейджи указано. Что мне представлять? Давайте бейджи в крупном плане. Товар взяли мы? Не я отдаю. не брала ваш товар. Сейчас я новый принесу. Вам еще раз повторить? Повторите, гимна, фамилия. Позевайте. Без масок? мы не обслуживаем. Вы зачем мой товар взяли? Он еще не ваш, он еще наш. Это воровство, понимаете или нет? Какое воровство? Это вы... наш товар. Вы Я не взял не... его с полки, это мой товар. Нет, вы его не купили, у вас денег никто не взял. Да, не объясняю, сейчас приеду. Имя, фамилия, скажите мне. Вы опять мы товар своровали, понимаете, да, нет? Да, своровала. Нет. Все, спасибо за признание.